Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 20 июля, сегодня мой первый материал будет посвящен визиту Владимира Путина в Тегеран. Эту конференцию, где участвовали лидеры России, Турции и Ирана, уже назвали Тегеран-22. Ее сравнивают с аналогичной конференцией лидеров трех на тот момент ведущих мировых держав антигитлеровской коалиции СССР, США, Великобритании, Тегеран-43. Да, понятно, что по значимости этот визит был намного ниже, чем в 43 году, тем не менее, он очень важен. И, кстати, очень примечательно, что данный визит состоялся сразу после визита президента Соединенных Штатов Америки на Ближний Восток. Мы о нем с вами говорили в прошлом одном из прошлых материалов, ссылку на него дам в текстовой строке под видео. Так вот, самое примечательное, что сравнивая визиты президентов Соединенных Штатов и России, мы видим, насколько различны результаты этих двух вояжей. О американском провале, как я сказал чуть ранее, мы уже поговорили, чего же добился президент России. Ну, для начала. Сначала, прежде чем перейти к реальным результатам, опишем, как это написано в американской правительственной прессе. Что, мол, Путин потерпел полный крах, что вот он показал, что эта страна изгой, никто, кроме там Турции и Ирана с ним разговаривать не хочет, бла-бла-бла-бла, ни о чем. Ну, собственно говоря, вот этот вот эгоцентризм европейский, американский в чистом виде. Раз мы не хотим с ним разговаривать, значит никто с ним не хочет разговаривать. При этом, господа, я забываю, что на сегодняшний момент они составляют в лучшем случае одну пятую часть мирового сообщества. Ну и по экономике, даже если считать их надутую виртуальную экономику, они уже далеко не 50%. И тем не менее, чрезмерно развитая ЧСВ за предыдущие десятилетия до сих пор их не покидает. Но, как говорится, шутки в сторону. Что же действительно показал визит Путина в Тегеран? Для начала давайте обратим внимание на тезисы, которые сказали в первую очередь лидеры Ирана и Турции. Турецкий лидер назвал Иран братской страной, братским народом, которым дальше они вместе должны строить будущее региона. Иранский лидер сказал, что дальше в будущем Ближнего Востока будет важную роль играть Саудовская Аравия. А еще вместе лидеры Ирана, Турции и России сказали, что Сирию, сирийский вопрос, они будут решать сами без США. Более того, они по сути выразили американцам свой ультиматум. Янки должны убраться из Сирии, ну либо их ждут там очень большие неприятности. И я думаю, что эти самые неприятности скоро в этой Сирии для американцев начнутся. Но Сирия всего лишь одна, пусть и болевая точек данной Региона. Что же по региону в целом мы видим? Американцы очевидно теряют влияние на Ближнем Востоке. Они даже не смогли договориться ни с Израилем, а саудиты по сути послали их дипломатически на три веселые буквы в самом ключевом для американцев вопросе добычи нефти. Но даже самое главное не в этом, а в том, что американцы впервые в их истории за много десятилетий на Ближнем Востоке были здесь как просители, они пришли с протянутой рукой и они не угрожали. Более того, когда их послали на три веселые буквы, они утерлись и уехали за океан. То есть вот так выглядит ситуация для якобы победивших Соединенных Штатов Америки. Как же она сегодня выглядит на Ближнем Востоке для проигравшей все России? Ну, с Турцией и Ираном понятно. Полное взаимопонимание по ближневосточным вопросам, которые саммит в Тегеране и показал. Но также он показал, что в целом России удалось решить еще две главные проблемы ближневосточного противостояния. Ирано-саудовский конфликт и турецко-саудовский конфликт. То есть на сегодняшний момент Турция, Иран и Саудовская Аравия в целом, на самом высоком уровне решили все свои главные противоречия. И визит Байдена в эр показал, что американцам уже там ничего не светит. Саудовская Аравия четко идет к политики Россия-Китайского союза и в данном случае конкретно российского. Потому что очень похоже, что Китай и Россия в целом уже разделили между собой зоны влияния на евразийском континенте. Причем Ближний Восток попадает под зону контроля именно России. И Россия устраивает, как дальше здесь будет развиваться ситуация. Причем давайте проверим это предположение фактами. Дело в том, что накануне этого визита, вообще этих визитов Байдена и Путина на Ближний Восток случилось несколько значимых событий и заявлений. Иран вместе с Аргентиной подали заявку на вступление в Союз БРИКС. Причем Союз БРИКС чем сегодня интересен? Он по сути становится стержневым базовым блоком в противостоянии со странами Запада. Причем в рамках союза БРИКС создаются даже общие единые технические стандарты, по которым дальше будут жить эти страны. И вот к этому союзу уже хотят присоединиться Иран и Аргентина официально. А по данным у чиновников БРИКСа уже подобные заявки готовятся подавать внимание Турция, Египет и Саудовская Аравия. То есть оставшиеся ключевые страны Ближнего Востока. То есть вот он и проверка реальности, а также та схема нового Ближнего Востока, как и новой Большой Евразии, которую сегодня выстраивают вместе Россия и Китай. И два последних визита на Ближний Восток президентов Соединенных Штатов Америки и России показали, что все, время Америки на Ближнем Востоке закончилось. Время России только начинается. Вот это примерно то, что я могу сказать по поводу визита Владимира Путина в Тейран, а также перспектив дальнейшего развития Ближнего Востока. На этом я по этой теме на пока все. До свидания и до вечера.